Я иду за ней. Она у себя дома. Я похичу ее. Пойду у нее талисман и отправлю снова в прошлое. Или еще хуже, я оставлю талисман себе. Так, она, наверное, спит уже там, как дохлая лошадь. Так, сейчас вы ичьи. Ить, ить. Так, ичь, ить. ить. Так она спит. Если мы ее свяжем нафиг. Так, идти. Так, заклеим ей рот. На, свяжем. А, а а иди сюда Давай Тянем тебя Давай, давай, давай А-а-а Сиди тут Давай, туда, туда Так, откроем рот Привет Все. А зачем ты меня украл? Пап? Чтобы отжать твой талисман. Ну-ка, покажу он при тебе. Что? При тебе талисман? Нет, я хрень тебе дал. Че ты врешь? Пока... Я же сейчас карман твоей, апчекать. Так. Ага, вот. А это да. что? Нет, нет. А, это паспорт. <связывая> <связывая> <связывая> а. <связывая> а. <связывая> так, сейчас твои карманы обшарим. Опа. Какой худак! <связывая> <связывая> <связывая> а. <связывая> а. <связывая> Я тебе сказал быстро, давай. давай что в этом жду, Бегом. Либо... В этом. Либо Ой, я тебя повешу в воздухе. Так вот он, вот в этом пароль. Говори пароль. 33 33 Давай говорить быстро. Двадцать 23 двадцать, двадцать три, двадцать три. Да нет, тут талисмана! Быстро талисман так я так понял, мне надо уже воспользоваться моей волшебной палочкой Ибонитовой. Ой, не надо. Кому-то мы. Мой... Че, не шарит, плохой, плохой, плохой. Надо... Мы скоро сделаем кого-то отправим гинекологу. Быстро давай! Ладно, дикси. молодец. А? Ушел отсюда, неудачник. Сейчас я могу идти, да? Нет. А ты-то как раз-то останешься здесь. И чтобы спасти. тебя спасти, Подожди. им нужно... Забили. Я сделаю вот так. Ты отсюда никогда не выберешься. А если да, твои да. друзья захотят тебя выпустить, им придется одолеть. Нечестно! Пока! Пусти. Я пока... Можешь спасать свою подругу? Спаси меня. Че смотришь? Че я? Я застряла. Че? Я, я могу планироваться ему навалять. Я не могу вам напланированное. Чего я закрыл? Привет, Ха-ха. А, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-ка! У меня жгурло. Так, вы тут вдвоем, да, неудачники? Настала ваша урок. Убежать! Важной процедуры! Вы умрете! где этот сраный Храните талисманов, чтобы он. Мрёте. Вы умрете. Вы умрете. Прямо когда я скажу. Может, наш талисман, вы, и все и не наваляет. Вы уже отсюда никогда не что не то суммилась? Используй тайслан. И бабах не его молнии. Нет. Ха-ха, они еще не нашли его. Да, одна назови телефон. Где твой ты? Звони телефоном. Гом, он сейчас должен приехать как раз. А я звони заберу ему. этот талисман. Звони ему. Давай. И спрячь его где-нибудь тут. Звони, звони. Слугетку? Нет... По зону бешажено все, да, зону. Так, мы сделаем а, для понятно. них. Такую Уставь сообщение, что у меня алкоголь талисман. И пусть вы они выпустит нас. Я уже ничего не могу сделать, здесь все бронированные. По собой, сломай бог! По собой! Так, какой придумать пароль? Ну пусть и этот. И положим туда талисман. Давай, ты же сможешь! Я И Привет! Давай да ты мне идешь, Смотрите, что я с вами сделаю. Подойди сюда, Слышь, обах девушек. Вы будете... Я сейчас валяю, Я кунг Сиди сюда. У меня есть идеальная идея. Который... Да он мне как у болвушки. Я болвушки. знаю, а как мне с вами... А где то его возьмешь? Шо, пришел? У меня есть план... Капкан. Что делать? Все. Зачем да да мы вступить кем? Ничего не можем сделать. Хорошо, что я не я, такой кстати, простой, как эти... Я не глухая. сейчас шкатулка с теммашными сванами. Так что у нас еще есть шансы. Надо выбрать шкатулку где-то найти. Хорошо, что я не глухой. И у них нет... Так, не ухо, ничего не совершишь. Давай, выбираем. Да вы не выберем, сейчас ни слова. Я уже сейчас раз банила. Так, теперь mm -hmm. для них умеет. Я желаю, только вчера приехала, а я могла себе поспать, потому что я ехала очень долго. С ночи, аж до самого утра поспала. Потому что же такое? Блин, это бесполезно, честное слово. Просто один раз появилось, но очень долго. Через минут пять этого думаю, очень сложно. Так, а мы разберемся с этими непоседами. Может, давай деньги кинем кому-то? Он нас спасет, деньги умеешь. Так, посадим сюда первого. Малинки, малинки, снова ешь малинки, малинки, маленький. Посадим сюда вторую. Ля какая да, смотрите на город. Последний. А ты можешь как бы трансформироваться? Здесь, чтобы вам выбраться, вам надо будет талисман супер кота. Ой, блин, точно. Вы же его еще не нашли. Как же я мог забыть? Вы же Черт еще не тебе наш... вернулся, Понял. Вы же еще не нашли талисман супер кота. Теперь вам никто... И Теперь вам не поможет никто. У меня есть план. поставим, и твой бог исчезнет, и щит понимаешь? Это бог убьет, значит, мы ставим. Чтобы вам не и так... Было, Чтобы вам быстро. было не скучно, я сделаю вот так. Не соскучайте. Вам же... В дело... Ну, поздно кассой будет, смотри, да? Да, и слушайте, слушайте, на нервы, на нервы. Я ничего не слышу. Потому что ты глухая. А, а, а, Ты и так уже глохла. На тебе. Чё, ху? Я тут вам покушал. Я бы блин, понял. Я вам тут покушать принес. Спасибо. Вот, кушай, кушай. Дайте в жопу запаха. себе У меня есть. Нормальный кусочек сыр. Да-да-да давайте давайте. маленький маленькие, вишневые я апельсинки. Ладно, пой там пой. А я маленькие, полетел. Маленькие. Ну и улетай. Апельсон еще дашь, может? Да нет, он где-то в городе найдете его. Не пора улетать. А зачем ты прилетал? Два часа как бы. Да. Как бы, а чё пустота? Никого не Это, Это что там? Помогите! Э, э, -э, -э! Часа, э, -э, -э! вы как там оказались? Болваны. И ушел отсюда. Что он сделал? Да, мой и ушёл откуда. М -м. Уже часа... а ты где Помогите. Был? Я слышу. Иду, да, Что к делать? вам, но только как мне Ой, туда по к вам. Ты с и можешь как-то убрать этот с щит. Я никак не уберу. Да. Кто вас туда посадил? Этот, этот, злой дядька. Какой дядька? Злой Дриан, а, он здесь был, пока меня не было. Ну ладно. Угу. Вот этот смех, да, Иваны? Угу. Так, как мне залезть? О, я? Исчезаю, да? Как мне залезть? Да. Мне нужен другой талисман. Алина использует их. Талисман человек. лисы. Он высоко прыгает, какая у него сила. Ну, используем на своих хуарах всякие шишки. Муло, да. увеличение, точно. Ты гениально. Это гениально. Да, знаешь, я совсем идеально. Муло, пошуршим. Хоть не съж ⁇ не Муло. Так. Привет, я тебя вижу. Только не знаю, как вам забраться. Так, чё это такое? Что вы тут поскидывали? Ч ⁇ это за кошмар? Я что на бассейн? Как вам запрыгнуть Идти. Так, как вам тут залить-то? Он еще и не ломается, я так понимаю, да? Мне нужны какие-то блоки. Гениально! Ить, ить, ить. Так, не гениально. О, привет. Так, все. Привет. Ить, ить, ить. Как мне к вам пролезть? Мне не моя телепортация тут не поможет. Ну-ка. Ты попробуй, на. Подбери как-нибудь. А? Тут не трещинки, ничего нету, чтоб я вам закинул. .BRUN. И как мне сделать? Вообще без понятия. Как вам? Идти, идти. Идти. Идти, Вообще. Ломать бесполезно. Но как вам к вам пролезть, тоже не знаю. Как вам пролезть? Ну-ка, на, попробуй подбери. Да, ты не подберешь. А, а если... А если вот так? О, привет! Я здесь! Я у тебя, я у тебя, я у тебя. Стоп, я не подумал. У меня одно перо. Если ты выйдешь, то я не выйду потом. Нет, плохой. Хотя... У меня есть план с победа. Смотри. Опа, у тебя есть дверь. Я пойду схожу. Уху. Uh -huh. Так, дверь, дверь, дверь. <свят> Ой. Я к тебе иду. Привет. Вот так. Готов? Давай. Только дверь отдай. Дверь, дверь отдай мне. Отдай мне дверь. Дверь. Отдай. Дверь, отдай мне. Отдай дверь и заходи. Давай, давай, заходи. Ты хочешь отсюда выбраться? Значит, заходи. Все, давай. Все, он должен быть дома. Ты где? О, я вижу тебя дома. Да, сейчас мне надо ее тоже. Поставь там дверь, я тебе скинул. На, лови дверь. Она летит. Уже скинул, она где-то. Так, дни сюда, дверь поставь. Она пока на этом очнется, она уже уснула. Нет, мы идем к тебе, точнее, я иду к тебе. Привет. Я ну, тут... Что, б... могу, Ой, извини. Все, я здесь. Давай, залази. И как мы вернемся... И где я? Дома. А, ты у меня в комнате. Где все? Мы все на улице. А Талисман значит, он Талисман где-то в городе. Так, сейчас мы посмотрим. Это тут. Где-то в стороне гаражей. Ну, потом сходим. сейчас идем. Пойду. Идите спать. Вика, в твоем месте я бы... Теперь тебе надо будет спать только в зале. Либо у меня в комнате. Нет. Ты чё? Он мощь, мощь, мощь, мощь. И тебе потом дам какую-нибудь. Все, все. Ты е посплю.